Тренер Алексей Урман поделился мнением о возможном повышении возрастного ценца в женском катании. Наверное, это логично, поскольку нельзя говорить о конкуренции 15-летних девочек с 25-летними или же 30-летними фигуристками. Это изменения, будь они приняты, должны обсуждаться на конгрессе АИСУМ, Международной Федерации Конкобежного Спорта. Понятно, что подобные революционные изменения, если они произойдут, должны приниматься накануне Олимпиады. А раньше, допустим, в начале Олимпийского цикла. Но думаю, что такие изменения не произойдут. Хотя, повторюсь, я был бы их сторонником. Прыжки во второй части программы сейчас исполняют не только медведи и загитвы. Это фирменный знак практически всех учеников группы Тотберицы, а что мешает остальным воспользоваться этой формулой? Обед. Наверное, другие не готовы выступать точно так же. Кто-то не готов физически, кто-то психологически не способен построить свои программы таким же образом, чтобы безошибочно исполнять все прыжковые элементы во второй части. Я вижу композицию произвольной программы более сбалансированной. Когда это не происходит... Образно говоря по схеме: вначале делаем три вращения, а потом 7 прыжковых элементов. Мне такое не представляется полностью сбалансированной историей, и из-за этого подобные программы не выглядят, в моем понимании, артистически, творчески и хореографически грамотными. Я все-таки за исполнение программы, когда в ней идет прыжковый элемент, вращение, дорожка, шагов и так далее. И стараюсь выстраивать программы под определенную идею, под мысль, под определенную хореографическую, артистическую задумку, чтобы было понятно, о чем я хотел рассказать, отметил Урман.